Окей, uh, okay. how? Very good. Very Very bad good. she doesn't like it. А, uh, ah, sorry. Очень плохо, ей не понравилось. Ой! Ой! Нет! Привет, сын! А mm -hmm. что ты делал? О, это скайп, что ли? Не-не-не. Подожди, присядьте, я, я, я скажу. В общем, ребят, всем привет, это канал Акстар. В этом видео злой батя и вредный сын, видимо, не вредный. Вся... Сын, что? В чат рулетки. Мы старались, мы сняли две части. Вторая часть на канале Ерика Бро. Ссылочка в описании, посмотрите ее сразу после этой, там много крутого. А реакций. вторая часть, они абсолютно разные. Вогнали, приятного просмотра. Можешь, конечно, поставить лайк, если вдруг мы наберем 100 тысяч лайков, и мы снимем продолжение, но лучше... Я специально сказал слишком много лайков, чтобы они не набрались, и мы не снимали вновь, и я больше к нему не приезжал. Давай, тебе не бежали Ну ладно. Сынок, сыграешь песню? Какое? Как называется? Грустная песня. Грустная песня, знаешь? Э, Трилпил? Ты... Кто пил? Да. <смех> Тыл пил, да, да, да, да. Не, я тил пил не умею. Не умеешь? Ну. Ты же сказал умеешь, что ты в тот всякий говно да, играл я современно. Пил. Я говно это современно больше не играл. Вот это вот есть, может быть, знаете. что-то ракета знаешь песню да да да прикольно кстати получается говорит отстойно получается да пошел ты. Я... я сказал прикольно, я сыграл зат... нормально вот достойно сыграл на да... жопу пацаны все <свят> <Да> <свят> она... <свят> достойно играет просто Зачем? да надо мотивировать его чтобы лучше играл постоянно а то он созна... Да не надо. Ты не сознается, ты ему говоришь, что прикольно, у него, него что-то появится, он будет говорить... Давай, давай. Ты... У... Я не буду больше заниматься. Никому не. Что? Что, что, что-то что обалдел? Что у него может появиться? Он как может с каким дурачком стать? Он потом, ну, и на YouTube что-то выкладывать? Он залал, выкладывает, выкладывает. Думаешь, что-то может достичь на ютюбе? Если он возьмет себя в руки, не бросит, это у него все получится, а ты. Думаешь, стоит ему что-то ну, выкладывать на YouTube? Да. Л ладно, иди сюда. Ну, попробуй Почему сыграть. сразу? Ну, у ну, него прикольно получается, можно попробовать. Давай, ладно, он еще тебе что-нибудь сыграет? Давай, в этот раз я, Только, давай, да, в этот да. раз я честно передам, давай, ладно. Чё? Нормально. Говно, говорит. Ок. Спасибо. Ярик. <смех> да. А ты знал, что все невошедшие моменты в это видео, потому что они слишком жесткие для ютуба, я загружал в свой инстаграм акстар.мьюзик, так что подписывайтесь на инстаграм, чтобы увидеть невошедшие крутые жесткие моменты с этого видоса. Короче, вот в том, что это мой папа, я показываю ему, что такое рулет. Как петушок покрасился, приходит к нам, типа. Можете? Епта. Можете сыграть. -то. Точнее, -то. можете оценить, как он играет. Ну чё, армейского? Играет? Да, что, армейская умеет он играть? Да, армейская, что не сыграешь. Скажите потом, как он играет только. Давай. А че? Я солдат, ребятки, нормально? Да, да, ты, да. Да, да нормально. Солдаты спал 5 лет, и у меня под глазами мешки я сам не пить, но мне так сказали. йо я йо, -йо комбатолёт, разорванный рот у комбата, потому что граната белая вата. Ну как? Бля, вот это нормально, вообще здраво так играют. Они говорят, ну типа не очень, типа говно. Типа э, армейские песни тебе оху... Пи***йте в армии, мы на контракте останемся, типа <смех> <смех> Ребят, по-моему, я еще никогда не делился с вами бэкстейджами со съемок, и они очень крутые. Короче, если вам интересна наша закадровая жизнь, она очень насыщенная и забавная, я специально для этого нашел местечко, где мы можем общаться с вами ближе. Там есть все, что нужно для этого, и самое главное, там нет рекламы. Я говорю о новой социальной экосистеме. Ярус. Я буду публиковать туда эксклюзивный контент, который вы не видите больше нигде. Фотки, видео не вошедшие, всякие разные видео, бэкстейджи. Но это еще не все. Я не могу вам рассказать о чем-то новом, не подготовив подарки. Вы же меня знаете. В Ярусе я буду давать простые задания, выполняя которые вы можете получить э, очень классные шмотки с крутым дизайном. Прямо сейчас я запустил этот конкурс, в котором вы можете выиграть э, футболку, толстовку или маску с дизайном, который я сам две недели делал. Все подробности о конкурсе в описании под Ссылки, обязательно поучаствуйте. Я старался для вас. Удачи. Привет. Привет. Я тоже Я так зря. часто делаю. Э, э, не понимаю. But. Do you speak English? Yes. Hear him and say uh, your opinion. Okay. okay. Yes. Very, very lyric song. It's a cry song. Okay. Вот и помер дед Макси, да и хрен остался с ним, положили его в гроб, хрен уперся в потолок. Окей, okay. uh, okay. how? Very good. Very I bad. like it so much. Very bad. She like it. Uh, ah, yeah. sorry. Очень плохо, ей не понравилось. Ой, нет, нет, нет, я тут улыбалась не играй на гитаре никогда Я не ловляю Я... А, американский я играю... Ты очень хороший Ты очень плох Я не слышу... Нот наушники, нот... Она не слышит, у меня только один Only one. one. Yes. Я хочу найти тебя убью тебя. Скажи Tell tell him tell that you. is Что? very Что? good what's, good good uh, and very very bad. Don't play guitar ever. Wow. No. Thank you. Thank you for your opinion. <laughs> <laughs> Thank you. <laughs> She, you are a bad person. Why why are you lying and why? Uh, it's just prank. He, he that he good. Я знаю. Спасибо, спасибо. Ты очень красивый и смешный. Спасибо. Спасибо, до свидания. Нет? Нет, нет. Помните, я говорил, что поставьте лайк. 100 тысяч лайков мы выпустим второй часть. Не надо. Так вот. Не надо. Мы передумали. Мы сидим в четверлетке 15 часов. Я этого больше не выдержу опять. Нафиг, Тада. Ну что, погнали за реакцией? Погнали. Погнали. Подкрашусь. та Тебе это было жестко, Сука, говно ты мелкая. Что такое? Я тебя знаю, я на тебя подписана. Малыш, сыграй, пожалуйста, что-нибудь. А знаете еще Ярик Бро? Да да? да, да, да, да. Но ты мне больше нравишься, я даже голосовала за тебя. Спасибо. Знаете песню? Да. Сейчас. Мы с Яриком... Яриком, Аброб, знаешь же, помнишь, да? Да-да-да. Как тебе, как он играет? Вот мне кажется, что мне он не, по честно, не попадает не в ноты. Мне, не очень нравится. Вот, вот, серьезно. Мне я тоже, люблю. на самом деле. У вас даже, когда вот, вы сидите там вдвоем, как бы, ты лучше намного играешь. Спасибо. Мне не нравится, что он, например, в ноты не попадает иногда. Да-да-да, это тоже было, да. да. Секунду, я сейчас У -у -у -у. приду, на эту секунду отойду. Конечно, конечно. С кем ты общаешься? Слушай, она сказала, что ты не очень играешь, ну, типа, так. <свят> типа. Он умрет! Он в... <свят> типа, в ноты не попадаешь иногда. Ну вот, ладно. Чего? А что? Что он сказал? Что вам что-то не нравится? Нет. Нет, <свят> все нас устраивает. Ну, даже не листами, меня сами все листают. Привет. Здравствуйте. Сможешь оценить, как парень играет на гитаре? Да, только сразу. Но я сама чуть-чуть играю. -чуть играть. А, ты чуть-чуть учишься? Да. Блин, ну, ты сколько играешь? Давай. Ты сколько играешь? Я, я очень мало, сейчас за два месяца, но... Два месяца, но ну, у него три месяца. Я играю три месяца. Давай только не кусечка, вот на одной стороне что-то вот... Я только кузнечка умею, кстати. Только кузнечка? Кто круче? Батл. Ты лучше играешь его? Ну вот кузнечка чуть поострее могу, вот боммер по... я быстрее не она могу. Чуть побыстрее кузнечка может. А я еще одну умею. Знаешь, она уже лучше тебя играет. Ну, да, но я вот <смех> еще одну знаю. Ну Сейчас. давай еще одну. Только честно скажи, как тебе, хорошо? Ё. Ну как? У меня просто, ну, то у меня наушник, он ничего не слышит. Как? Мне слов нет. Играешь какое-то говно. Нет, ну... Ну как я сыграл сейчас? Ну она, говорит, что парши сыграл. Нет, нет, я говорю охуенно. Я реально стараюсь, и почему-то никому не нравится. Постоянно никому не нравится. Говорит, отстойно сыграл. Можно ли выка этого мальчика, пожалуйста? Да он плохо играет, зачем? Иди. можно, пожалуйста, нет. Иди, все. Верните. Спасибо, блин. Да нет, за что, да иди, отстойно играешь. Никому, Верните никому мальчика, не нравится. пожалуйста. Подойди, подойди сюда, иди сюда. Верните мальчика. Да, держи. Да. Ты просто оху**енен. Спасибо. Он, он не правда мне сказал или что? Да он нет, не он не говорит, знаешь я... что? Все говно. Спасибо нет, большое. Нет, нет. В эфире шоу в мире животных. Наше сегодняшнее животное маскируется под внешнюю обстановку. И его никто не заметит. Я не буду больше заниматься. А то, то да, он... И вот дальше пойду, блин, и ушел. Да у меня сын расстроили. Да мужик какой-то злой был. Он, он ему песню сыграл, у него завтра концерт, типа. А мужик такой сказал, отстойно. И, и, и все, и переключил. Можете, пожалуйста, послушать? Да. Закрой уж. Если хреново сыграет, не говорить, что хреново. Хорошо. Все, Все давай. Все? Давай, девочка, сыграй. Что, что вы любите, какие песни? А можно медлячок, чтобы ты заплакала? Я свою сыграю, корону. Как вам? Ну как получилось? Ну все равно. Круто, классно, да. Мне реально нравится. Говорят, отстойно. отстойно. А вы, как, вы какую песню хотели? Я больше не буду играть. Да ты никому и не нужен. Блин. Дай, дай мне где-то что реально, реально отстойно звучит. Нет, Нет классно. Говорят, позор ты семьи. Позорно? Давайте, вот сейчас смотрите. Блин, мне жалко. Для чего, чтобы ты заплакала? И пусть звучат они все одинаковы. И пусть банально и не талантливо, Но как сумел на гитаре сыграть, успел. Вот, ну, другое дело. Классно. Ну, вдруг... У него тоже классно было. Да, у обоих круто. Да. да. Дайте ему наушник. Да. Все говорят. Говорят, я затащил. Нормально. Да это в смысле? Ну, Ничего! нет! В смысле, в смысле? Нет, нет, нет но, дайте Ну, но но вот, но вот так же бж было. Ну, нет, нет. И еще, чтобы ты Покажите наушник сыну вашему. Идите, мы разговариваем. Смотри, я там наушник. Меня попросили Хорошо. показать тебе наушник. Да, Видишь, да, ты да. смотри, он такой. Вы да. вставляется, и ты слышишь, что они тебя обзывают. Хорошо. Они тебя обзывают, и жестко. Нет, нет, это плохо. Нет, нет, нет, нет. нет. Почему никому не нравится, как я играю? Вот я не постоянно, знаю. я сижу, меня нет, все говорят, что я играю ужасно. Нет, как это неприятно. Спас, я, я... Спасибо, девчонки, я, большое, я буду спасибо, спасибо, броса. Спасибо большое. Отец года. Отец года. Отец очень... года. You are from Russia, Russia. Yes. Russia. Привет, мы Привет. из России. Что? Uh, he said, что? He, said, he said, yeah. Hi, we are from Russia. Ah. Mm. Привет, как дела? Привет, как дела? Балауайка и мой медведь вместе с водкой ушли гулять в лес. Я he отправил их за грибами. Они принесли грибы и мы вместе жестко обдоились. Не uh, he... понимаю. Yeah. He says uh, yeah. he always drink vodka ah. and he is always drunk and uh, he eat. Машрумс. Да, да. Он всегда. He Да, да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. you Да. Да. Да. Да. Да. You Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. So uh, actually, we are Russian uh, YouTube bloggers. Yes. Как думаешь, сколько подписчиков? How do you think how many subs миллион! have? Um, one million. Really? Really. Uh, English, I speak English very bad, but, We're We're very bad but We, And... uh... yes. Yes. Yes. we... мы, мы cool. русские дол... <laughs> <laughs> Ой, ой, ой, кажется ты меня задолбал, мелкий. Иди из глаз моих. Подписывайся на канал и пиши комментарий.